Приветствую вас, зрители подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем прохождение испытаний в StarCraft II. Следующее у нас испытание заражение. Вы командуете отрядом тараканов и заразителем, используйте военную хитрый, чтобы уничтожить как можно больше врагов, прежде чем закончится отведенное время. Ну, это прям напоминает то же самое, что я играл в первую миссию в этих сложных. Тоже, что надо управлять именно юнитами, чтобы за отведенное время выиграть. Посмотрим, сейчас посмотрим, какие у нас войска и что вообще тут мы можем уничтожить. Тебе нужно уничтожить как можно больше противников, используя имеющихся в твоем распоряжении существ. Разведай обстановку на вражеской базе и нажми кнопку старт, когда будешь готов начать атаку. Время не ждет. Яростно атакуй врага. И нанеси ему максимальный ущерб. Мне понравилось, нажми кнопку старт. <laughs> так, я в первый раз зафейл. Я зафейлил даже не из-за того, что я плохо сыграл, а из-за того, что... Оказывается, заразитель теряет контроль над единицей, которую они контролируют. Видимо, до какого-то определенного момента они перестают... Так, ну давайте пока уберем под контроль танки. Так, распределяем заразители. Надо там три там три. Ну, распределяем, конечно, неравномерно, но все равно распределяем. Так, тараканы давайте все сюда. Здесь мне хватит того, что есть. Давай, давай, давай, давай, давай. Отлично. Блин, вот о чем я и говорил. Он берет просто и все, и теряется контроль над ним почему-то. В какой-то момент времени. Так вот, атакуешь, ⁇ м, атакуй, вон. Это, видимо, какой-то скрипт, он так и должен теряться, я так понимаю. Так что лучше их подальше держать от заразителей. Блять. Я этого не хотел делать. Давайте все сюда. Еще парочку изразителей у меня осталось. Зря. Это зря. Су -сын. Сукин сын Йоперный театр Вот в этом самая большая еще проблема кроется Чтобы этих энергий постоянно снабжать Ассимиляция. Да как так-то, ⁇ ё-моё Ты ж только что держал их под контролем. Что такое? Или типа на определенном расстоянии, что ли, только, да? А -а -а, возможно, кстати, но ну, хотя нет. Нет, там по времени еще какое-то ограничение есть по-любому. повтор Тут, короче, надо главное сначала под контроль взять танки, которые перед нами стоят. Потому что у них там сразу же очень много врагов рядышком стоит. Вот сейчас вы сами видите, в принципе. Так, теперь надо распределить заразителей. Часть туда, часть туда отправить. Здесь у нас роучи будут. Здесь у нас темплар стоит берите его под контроль так причем действует желательно быстро Эти здания не считаются как за единицу, поэтому их даже не надо атаковать. Так, давай-ка возьмем еще вот этого парниша. Вот видите, в чем проблема. Он далеко отходит и он становится вражеским. Этот танк. Так что танки лучше уничтожить сразу же после того, как они уже принесли мне пользу какую-то. Слишком далеко отходят и они становятся вражескими. Так, вот тут можно пропалить. Да, пускай стреляет. Ай-яй-яй, там, блин, еще один танчик стоит. Так, давайте сюда заразители подошли. Иди атакуй теперь этот танк. <связи> так, ну мы в принципе уже много чего сделали. Недостаточно энергии. Энергии-то недостаточно. <связи> М -м. Но этот колос очень далеко находится, надо кого-то подослать еще. Опа, тут еще есть у нас, так давай вот этот танчик сломай. Ай, блин, убил тамплиера, да? Тамплара. Но уже, в принципе, тут можно сказать, практически, да. Практически не совсем. Давайте сюда. Танк пришлю сейчас. Ну, мы уже выиграли, наверное, даже, да. Уже я не знаю, как проиграть. Так Угу, золотая медаль есть Ну пойдем попробуем еще командный центр атаковать Но ну, я думаю, он вряд ли выйдет у нас Из-за этого что-то интересное Нет, сукин сын Немножко не дотягивается. Придется подойти поближе. Но уже все, времени нет. 162, ну нормально пойдет. Конечно, мы не все сделали, что, что могли. Я бы мог бы еще, в принципе, этого колоса захватить и туда танки подослать, но это была довольно трудоемкая задача. Надо было побольше бы времени мне. Ладно, что ж, мы выиграли золотую медаль. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У нас остались, соответственно, экстремальные испытания. Но это, как вы понимаете, уже будет в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!